Радиозвезда. Дело техники. Радиоактивный метод датировки. Углерод встречается в природе разный. Часто это графит, например, в карандаше. Редко, к сожалению, алмаз. Но абсолютно во всех растениях и животных есть радиоактивный изотоп углерода. Углерод 14. Он образуется в атмосфере под действием излучения Солнца и постоянно попадает внутрь всего живого. Растения и животные получают его так же, как обычный углерод с воздухом и пищей. Что в нем интересного? Как любой радиоактивный изотоп, углерод-14 со временем распадается. Радиоактивность того, в чем он находится, постепенно снижается. Измерив эту радиоактивность, можно определить возраст. Вот только точность метода иногда совсем невысокая. Ошибки могут достигать нескольких тысяч лет. Но так как другого способа узнать возраст окаменелости нет, за открытие Нобелевскую премию выдали. Автор-американец Уиллард Липпи был не против. Изобретенный им метод радиоуглеродной датировки оказалось хорошо подходит для геологии. Ошибка в пару-тройку тысячелетий для этой науки незначительна. Главное — откопать настоящую ценность. Остальное дело техники